Хочу вам сказать, что сегодня, э, скажем, тема довольно необычная, но продиктована она была, э, вообще-то, именно вашими, дорогие друзья, вопросами в рамках skype линии То есть это презентация касательно э, того, как мы можем использовать продукты GNS у детей. Дело в том, что действительно, ну, наверное, каждый пятый вопрос связан именно с этим. Я могу понять, почему. Потому что каждый человек, который, собственно, начинает знакомиться с продуктами GNS, понимает, какое у них хорошее качество, чувствует себя лучше, используя их. И, конечно, ему хочется поделиться таким замечательным продуктом с тем, кто ему дороже всего, то есть, соответственно, с ребенком или с внуком. Поэтому вопросов действительно много. Но раз их много, значит, соответственно, эта информация востребована. Давайте ее и обсудим. Как всегда, хочу начать свое сообщение с слов достаточно известного человека. Сегодня это будет Антуан де Сент-Экзебери. Вы знаете, что это известный французский писатель, поэт. Ну и погиб во время Второй мировой войны. был летчиком. Так вот он сказал, что детство – это огромный край, оттуда приходит каждый. Действительно, мы все приходим из детства, и это касается не только того, какой у нас характер, какие у нас привычки, но также того, насколько, собственно говоря, всегда характеризует наше здоровье. Напомню вам этот слайд, мы уже говорили с вами о том, от чего зависит наше здоровье. Это в большей мере… Условия и образ жизни. А генетика 10%, система здравоохранения 15%, э, скажем так, играют не такую большую роль, что-то я вот увеличиваю этот слайд, он опять уменьшается. Ну и 20% экологии, то есть окружающая среда, которая, собственно, тоже влияет и на наши условия жизни. Да? Так вот, когда мы постоянно говорим об образе жизни, что вообще имеем в виду? В первую очередь это питание также физическая активность, отсутствие вредных привычек и факторов вредности на работе, психоэмоциональный фон э, играет огромную роль, вы знаете, ну и, конечно, социальное и экономическое благополучие тоже немаловажную роль играет. Посмотрите, пожалуйста, что происходит с состоянием здоровья детей конкретно у нас в Российской Федерации. К сожалению, это применимо и к СНГ тоже. Каждый третий ребенок рождается фактически уже с различными отклонениями в здоровье, заболеваемость у новорожденных за последние пять лет увеличилась на 20 процентов, это очень серьезно, заболеваемость у детей до 14 лет увеличилась практически на 50 процентов. У детей подросткового возраста на 64%. То есть, скажем так, здоровьем мы не блещем, и, как вы знаете, я часто говорю о том, что происходит сейчас у нас со здоровьем у взрослых. Так представьте себе, что будет через 20 лет, когда наши дети подрастут, и заметный рост показывают хронические болезни. То есть ну, это вообще режет ухо ребенок с хронической болезнью, да? А что именно растет? Растут онкологические заболевания, это страшно, я считаю, сахарный диабет, болезни нервной системы, пищеварительной системы и дыхательной системы, и врожденные аномалии. Ну, как врач, отвлекаясь, хочу вам сказать, что рост именно вот этих заболеваний, это, во-первых, показатель нашей экологии, к сожалению, плюс неправильного пищевого поведения и родителей, и детей. Ну и, к сожалению, и вредных привычек тоже. Вот, собственно говоря, результаты, которые мы с вами уже пожинаем. И посмотрите, что происходит э, в цифрах. Пожалуйста, до 14 лет 63% детей уже какие-то хронические заболевания в итоге это сказывается на ограничениях в выборе профессии. Ну, цифра действительно впечатляет, 80% могут быть ограничены выборы профессии, потому что у них состояние здоровья не соответствует идеалу, да? И, скажем так, по современному уровню физического развития нынешние подростки отстают от своих сверстников предыдущего десятилетия. Соответственно, мы видим еще и расстройство у девушек в здоровье, а это фактически может сказаться и на сокращении рождаемости, и на нашей демографической ситуации, которую мы только-только стабилизировали вроде бы, да, и... Также и парни, к сожалению, непригодны, треть к службе в армии. В общем, всегда извините, но я вначале вас немножечко так это опущу с небес на землю, чтобы мы знали, что мы действительно должны очень серьезно и плотно работать. А, насчет вот, аллергии вижу уже вопросы в чате, все расскажу. Посмотрите на то, что у нас происходит с болезнями, вызванными недостаточностью или неправильностью, скажем так, питания. Дефицит витамина Д, приводящий к рахиту, очень у многих. Анемия в связи с дефицитом железа, меди, витамина, фации, кстати, В12 и фолиевой кислоты тоже. И пищевая аллергия, связанная с ранним искусственным скармливанием, неправильным введением прикорма до четверти. Гипотрофия, то есть недостаточность питания из-за дефицита белка и энергии, и нерационального вскармливания, варьирует по регионам России от 1 до 20%. То есть люди третье тысячелетия а у нас такие цифры. Избыточная масса тела, которая является бичу, бичом в принципе всего цивилизованного мира из-за... Избытка в потреблении энергии, и жиров, и белков и раннего искусственного скармливания до трети по некоторым регионам. И, к сожалению, в Сибири тоже много детей с лишним весом. Посмотрите еще на один интересный слайд. Звездочка, я вот пояснила, скажем так, что такое элементарно зависимые заболевания, то есть как раз те, которые связаны с питанием. Болезни органов пищеварения закономерно 10-15% у наших детей, а может быть и больше, потому что вы видите, что сейчас любят кушать дети. Заходишь в какой-то торговый центр на этих фудкортах, полно именно детей в возрасте 10-15 лет, поедающих всякие эти продукты фастфуда. Дети любят сосиски, дети любят колбасу, скажем так, с собой берут какие-то бутерброды, Наверное, третья вообще не завтракает перед тем, как идти в школу. То есть это же все сказывается на наших детях. Ну и об остальных заболеваниях вы видите. И, кстати, вот эндемический зоб, зоб – это болезнь, связанная с недостатком йода. Фактически, не знаю, три четверти территории Российской Федерации – это йододефицитный регион. А недостаточность йода – это напрямую связано со скоростью умственных процессов, то есть с интеллектуальностью скажем так запасом нашей нации это серьезный вопрос и все ну вы помните мы уже говорили с вами о том что можно программировать не только какие-то вещи на компьютере но к сожалению можно программировать и свою генетику почему говорю к сожалению потому что сейчас мы ее программируем на совсем неприятные вещи и неполноценное питание мамы может сказаться на том, что теломеры будут короче, чем нужно, и это вызовет ускоренное старение. И неправильное питание ребенка в первые три года жизни тоже приведет к такому же результату, и сбою восстановления ДНК, и, соответственно, это потом скажется на состоянии здоровья, прежде всего, на состоянии сосудов и сердца. А это, скажем, вообще-то основной, Наш движущий элемент, без сердца никакие органы и ткани не работают. Вот результаты раннего программирования в, скажем так, простой и понятной форме. Низкая масса при рождении вызывает риск сахарного диабета, как не парадоксально, ожирение, а еще гипертонии, и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом мы уже говорили с вами. Ну и вот доклад известного санитарного врача России, господина Онищенко, о том, что у большей части и детского, и взрослого населения широкое распространение дефицита микронутриентов. Витамины, минералы, микроэлементы, пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты. Всего этого, к сожалению, не хватает. Вы представляете вообще, в каких условиях мы сейчас живем? Поразительно. Третье тысячелетие. Я помню в детстве, отвлекаясь, читала фантастические романы, различные произведения. Там Мы уже должны были бы сейчас все жить на суперкосмических станциях или в каких-то совершенно замечательных городах с идеальной атмосферой, но, к сожалению, у нас в общем не получается пока так, как в фантастике. Посмотрите. И нарушение режима питания. Вот каждый из вас посмотрит, особенно у кого есть дети, и скажет, что у кого-то наверняка хоть один фактор риска этих заболеваний есть. Хочу обратить ваше внимание на предпоследнюю строку остеопороз, то есть хрупкость костей. Дефицит кальция это серьезная проблема. Остеопороз, риск его закладывается в детстве, потому что белковый костяк и кальций, который наполняет этот белковый костяк, костяк остов, давайте скажем, чтобы не получилось с остов в кости, это будет служить собственно, фундаментом на всю жизнь. Если ребенок сейчас не любит есть молочное, это скажется потом, очень серьезно. Если сейчас есть дефицит потребления белка, это тоже очень серьезную роль сыграет потом в здоровье костей. Посмотрите, с чего начинается еда. Мы говорим с вами, что раннее программирование – это очень важно. Поэтому на первом году жизни, Питание определяет состояние здоровья ребенка не только в детстве, в младенчестве, но и на всю оставшуюся жизнь. И поэтому нерациональное кормление ребенка чревато нарушениями обмена веществ и риском и ожирения, и сахарного диабета, и преждевременного старения, онкологических заболеваний, болезни сердца и сосудов. То есть всего того, о чем мы стараемся сейчас уже как-то обезопаситься и безусловно обезопасить своих детей и внуков. Да, согласна с вами, что вот детского поливитаминного комплекса от GNS не хватает катастрофически. Посмотрите, все цивилизованное сообщество говорит о том, что у грудного вскармливания нет альтернативы, за ним безусловный приоритет, потому что это оптимальный сбалансированный уровень питательных веществ, это максимальная биологическая ценность. Вообще грудное молоко – это, наверное, первый нутрицептик, потому что это нельзя назвать просто продуктом. Это оптимальные по усвоению питательные вещества, которые не дают нагрузки на незрелые органы пищеварения младенца. Это биологически активные вещества, мы там найдем и пробиотики, то есть бифидо- и лактобактерии, и пребиотики, и иммуноглобулины. Кроме того, Грудное молоко не нужно кипятить, не нужно мыть бутылочку, оно всегда оптимальной температуры и всегда свежее. Поэтому это еще и инфекционная безопасность. Если так получилось, что мама не может, к сожалению, кормить грудью по состоянию здоровья или молока просто не было, хотя, как говорили еще 15 лет назад, э, скажем так, педагоги наши, э, грудное молоко течет у женщины из головы. То есть, если настроена женщина на то, что она будет кормить, ну, с большой вероятностью именно так и будет. Так вот, если все-таки так случилось, что нужно искусственное скармливание, безусловный приоритет современных адаптированных смесей. Никаких кефирчиков и молока не должно быть у ребенка вместо адаптированной смеси. Что происходит у нас? К сожалению, до трех шести месяцев только сорок процентов детей получают грудное молоко. И мы потом получим совершенный результат в кавычках. То есть. Перспективы будут еще хуже, чем сейчас. Мало того, то, что мы имеем сейчас, это результаты того, что, к сожалению, грудное вскармливание в бывшем Советском Союзе и в Российской Федерации сейчас было тоже не на должном уровне. Рано начинали прикармливать, соответственно, грудное молоко исчезало из рациона ребенка. Результаты мы пожинаем, дорогие друзья. Это серьезные вещи, которые вроде бы кажутся банальными. Насчет допаивания. Достаточно серьезный вопрос. Бывает так, что новорожденные, дети постарше, которые находятся на грудном вскармливании, иногда нуждаются в жидкости. Но почему это происходит? Потому что влажность в квартире понижена, то есть воздух сухой, непроветренный. К сожалению, нас все боятся ребенка застудить, но никто не боится того, что ребенок перегреется если слизистые окажутся сухими и незащищенными. Повышенная температура воздуха, обильная жирная пища, которую мама съела накануне, это может увеличить жажду у ребенка. В этих ситуациях можно, конечно, предложить кипяченую воду из ложки. Если он начал охотно пить, значит есть обезвожение, и подумайте о том, в какой атмосфере ребенок находится. Но, кстати, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует допаивать ребенка, а все-таки рекомендует адаптировать внешнюю среду, не перегревать. Бывает и потеря жидкости, безусловно, при заболеваниях, но это вопрос компетенции вашего детского врача, семейного или педиатра. Насчет прикорма. Посмотрите внимательно, прикорм, то есть когда мы вводим в рацион грудного ребенка уже пищевые продукты для того, чтобы перевести его на общий стол, Прикорм вводится после достижения 6-месячного возраста. Раньше мы пытались давать какие-то соки, какие-то там, я не знаю, пюрешки до 6 месяцев. Это чревато аллергиями, это чревато кишечными инфекциями, это чревато потом заболеваниями э, пищеварительного тракта. Не нужно ни в коем случае этого делать. Никаких коррекций питания ребенка, находящегося на грудном вскармливании, не требуется. Посмотрите на рекомендации специалистов. Я так понимаю, что вебинар записывается. Вы потом сможете, я думаю, посмотреть это все в спокойной обстановке. Но тем не менее, еще раз, Всемирная организация здравоохранения, исключительно грудное вскармливание без допаивания водой, до достижения ребенком шестимесячного возраста, потребности в пищевых веществах Ребенка с нормальной массой тела при рождении могут быть удовлетворены за счет грудного молока в течение первого полугода. При некоторых обстоятельствах дефицит может возникнуть раньше. Но почему? Потому что состояние мамы было не несоответствующее. То есть вопрос подготовки к беременности является первостепенным. Комитет по питанию, есть такая серьезная авторитетная организация, то же самое. До 6 месяцев нельзя вводить прикорм ранее возраста 17 недель ребенка. Давайте посчитаем на калькуляторе 17 недель, это 4,5 месяца категорически, до 4 месяцев даже соваться нельзя. вот И, Соответственно, прикорм лучше вводить после 6 месяцев. Ну и, естественно, единые сроки введения прикорма для тех, кто находится на естественном и искусственном вскармливании сейчас, потому что сегодняшние смеси для вскармливания детей, которые не получили дозу грудному молоку, они обогащены уже всеми питательными веществами, витаминами, не нужно туда никаких соков и ничего дополнительно добавлять. Услышьте меня, пожалуйста, всем сердцем. Никакого коровьего молока до года ребенок получать не должен. Это может повредить клетки кишечника. Ну и безусловно, мы говорим о том, что дети раннего возраста не могут быть вегетарианцами. Вот, вот никак, совершенно нет. Насчет соков. Отдельно остановлюсь на этом. Раннее использование соков может увеличить частоту развития кариса и, возможно, привести их к ожирению. Казалось бы, мы считали, что мы обогащаем питание детей какими-то витаминами. В Штатах у детей с года соки уже занимают серьезное место. Но мы знаем статистику Соединенных Штатов Америки по детскому ожирению. Она весьма и весьма печальна. Да, фруктоза из сока не увеличивает секрет инсулина, но она повышает уровень плохих. Либо протеинов, то есть плохого холестерина, представьте, плохой холестерин у детей, да, и способствует возложению жира в сосудах. Мы знаем о таком состоянии, как детский, атеросклероз. Поэтому, ну, все должно быть в меру и постепенно. От года до трех лет. Ограничьте, пожалуйста, сахар. Это должно быть сведено к минимуму. Избыток сахара – это ожирение, это нарушение обмена веществ и снижение аппетита. Конечно, потом ребенок сбивается с режима питания, если ему давать какие-то перекусы сладкие. Нежелательно давать детям до трех лет шоколад. Это и риск аллергии, еще и возбуждающее действие на нервную систему. Все виды чая и кофе не рекомендуются детям. Казалось бы, элементарные вещи, но тем не менее. Чай содержит полифенолы, они замечательные детоксиканты у взрослых, но у детей они могут связывать железы, и препятствуют усвоению, то есть увеличивают риск анемии. А анемия, нехватка кислорода и замедление развития и роста. Что говорит наше руководство? Посмотрите, в организации питания в школе, в детском саду и так далее, для обогащения рациона, Могут быть использованы специализированные продукты питания, обогащенные микронутриентами. Замена витаминизации блюд, выдачи поливитаминных препаратов не допускается. То есть уже сейчас делаем себе зарубку, что у детей лучше обогащать продукты питания витаминами и микронутриентами, чем давать им какие-то таблетированные формы. Таблетированные поливитаминные препараты – это епархия Вашего лечащего врача. Насчет правительства Российской Федерации. Видите, что мы сейчас находимся, скажем так, под эгидой основ госполитики по здоровому питанию до 2020 года. Так вот, цели, безусловно, нам всем ясны. Это сохранение укрепление нашего с вами здоровья. А вот... Одной из серьезных задач является вы видите, развитие производства обогащенных пищевых продуктов и специализированных продуктов детского питания с функциональным назначением, биологически активных добавок пищи, в том числе для питания в организованных коллективах. Ну и, безусловно, усиление пропаганды здорового питания населения. Скажите, пожалуйста, почему наше правительство задумалось о том, что нужно вот все это делать? Мы все прекрасно с вами знаем, что сейчас стандартный рацион питания не может обеспечить нас полностью во всех необходимых витаминах и микронутриентах. Увы, посмотрите, что было в начале века и что происходит сейчас из-за того, что есть интенсивные технологии выращивания овощей и фруктов, а также интенсивная, интенсивная животноводческая промышленность, не успевают накопить овощи и фрукты тех витаминов и минералов, которые должны быть в них, по нашим справочникам, по которым мы учились 20 лет назад. И то же самое касается, к сожалению, и рыбы не успела включить слайд о том, что ненасыщенные жирные кислоты в рыбе, выращенной на ферме, могут содержаться в количестве меньшем в 10 раз. Услышите меня, в 10 раз по сравнению с дикорастущими, э, ой, э, ну, скажем так, с дикими видами рыб. Но это что такое? Вы представляете себе? То есть мы живем в искусственной среде, и, к сожалению, нам придется что-то делать с коррекцией питания. Поэтому... Соответственно, мы ищем вот эти пути восполнения дефицита микронутриентов, поэтому продукты ЖНС так популярны, потому что они могут помочь покрыть этот дефицит. Вы видите, здесь средняя стрелочка ⁇ это использование функциональных обогащенных продуктов. Что такое функциональные продукты? Это те продукты, которые не только дают питательный эффект, но и улучшают состояние здоровья, потому что они обеспечивают, скажем так, вот эту физиологическую потребность нашу в микронутриентах и антиоксидантах. Посмотрите потом тоже в спокойной обстановке, что такое компоненты продуктов функционального питания. Я думаю, что многие из вас порадуются, потому что фактически э, эти компоненты являются очень, э, скажем так, часто встречающимся в продуктах Джинэс, которые мы так любим. Когда мы можем применять продукты для обогащения рациона ребенка микронутриентами? Безусловно, только после полного перехода ребенка на общий стол. Я помню, мы с вами уже говорили на эту тему, вообще компания GNS, скажем так, основным ее мотивом создания, основным кредом является продление молодости, так что точка приложения здесь все-таки люди, которые, скажем так, хотят сохранить молодость, то есть от 30-40 и дальше. Соответственно, скажем так, у ребенка мы не ставим с собой задачу продлить молодость, потому что у нас впереди еще долгий этап развития, но часть продуктов GNS подходит для использования у детей. Вы видите, здесь Перечисленный резерв, видосель и зенпро и зенфид. Почему именно эти продукты? Они не являются таблетированными, насчет таблетированной формы мы с вами уже говорили. Они, скажем так, высоко биодоступны и не содержат веществ, которые ограничены в употреблении у детей. Почему я не переключу на этот слайд, вот пока посмотрите, но хотела бы еще пару слов сказать, почему не МПМ, потому что такие вопросы задавали мне партнеры в скайп-линии. У детей потребности в витаминах и минералах совершенно другие, они отличаются от взрослых потребностей. Комплекс АМПМ создавался для людей, скажем так, старше 30-40 лет, когда потребность в йоде уже не такая большая. У детей, как я уже заостряла ваше внимание, йододефицит – это серьезная проблема, которая должна быть решена обязательно во всех городах, селах, регионах. То есть об этом надо всегда помнить. И поэтому потребности в витаминах и минералах должны решаться именно продуктами, подходящими для детей. Почему резерв может использоваться? Потому что это биодоступный гель, он содержит антиоксиданты скажем так достаточно важные в условиях особенно мегаполисов но хочу заострить ваше внимание прежде чем пробовать использовать резерв на, скажем так в питании у ребенка для обогащения его рациона нужно убедиться что у ребенка нет аллергии на компоненты поэтому Сначала полностью перевести ребенка на общий стол. То есть ребенок должен попробовать отдельно черешню, ягоды окрашенные, виноград красный обязательно, и гранат. То есть Вы должны понимать, что ребенок не даст на это аллергии. Особенно это касается детей, которые происходят из семьи аллергиков. Соответственно, скажем так, и я, например, если знаю, что ребенок аллергик, Никакие обогащения питания э, продуктами вот, дополнительными, усиленными, функциональными. Не буду рекомендовать в возрасте до 3 лет, когда уже э, кишечник стабилен. Если не было аллергии в анамнезе у ребенка, соответственно, вы с двух лет можете э, попробовать. Но мы опять руководствуемся принципом «шаг вперед-два назад». То есть вы дали одну чайную ложечку во время или после еды и... В течение суток смотрите на реакцию. Если не было нарушений стула, если все хорошо и спокойно с кожей, соответственно, тогда, значит, вы можете его использовать для обогащения питания. Если были какие-то проблемы, значит, мы это откладываем и пробуем через несколько месяцев. Поскольку все-таки мы помним о том, что это высокоактивный, скажем так, комплекс, там много содержится антиоксидантов, учитывая, сколько аллергиков сейчас, обязательно нужно учитывать этот вопрос. Это раз. Соответственно, вот может ли быть аллергия на резерв у ребенка? Конечно, может. Задавали вопросы люди, к сожалению, постфактум, в скайп-линии, когда они пробовали давать ребенку резерв в возрасте один годик. Но согласитесь, это рано. То есть год это только-только ребенок перейдет на общий стол, и мы сразу начинаем вот так фортифицировать. То есть с двух-трех лет, да, пожалуйста, начинаем по чайной ложке. И обязательно во время или после еды не натощак, потому что у детей кислотность желудка ниже, чем меньше, чем у взрослых. Молоко, щелочной продукт. Соответственно, столько кислоты в желудке и не нужно было для того, чтобы его усваивать. И, соответственно, такой достаточно кислый экстракт может вызвать проблемы. Поэтому во время или после еды. У детей до 12 лет. В, скажем так, дневная норма это полпакетика, а после 12 лет мы можем спокойно использовать обычные нормы приема, то есть по пакетику начинать и потом переходить по пакетику два раза в день. Вот. Это то, что касается резерва. То есть Я надеюсь, вы меня услышали всем сердцем, во время или после еды. Начинаем постепенно. Вот. И что касается... При высокой температуре, но ну, учтите, высокая температура – это интоксикация, это отдельный вопрос. При высокой температуре надо много пить жидкости. Насчет резерва, скажем так, им лучше воспользоваться, когда вы будете проводить реабилитацию после выздоровления. Что касается Zen Body Pro, почему я включила его? Ну, вы знаете, я вообще очень люблю этот продукт, потому что это источник омега ненасыщенных жирных кислот, и это собственная пробиотическая культура, и не какая-нибудь а в очень хорошей дозе, и протеиновая смесь, причем белки гипоаллергенные, то есть это пшеничный гороховый рисовый белок и пребиотики, то есть те самые пищевые волокна, которые являются пищей для этих бифиды и лактобактерий, иначе они просто не задержатся в кишечнике, ну а также кальций, калий, низкая калорийность на эту порцию. Когда он может применяться у детей? Если ребенок посещает, скажем так, какую-то спортивную секцию, и у него достаточно интенсивные физические нагрузки, также он может использоваться у детей с ожирением. К сожалению, это проблема, которая уже встала перед нами и занимает все больше и больше нашего внимания. Поэтому там в разработке рациона мы тоже можем э, учитывать этот продукт для того, чтобы обеспечить ребенка белками и пробиотиками, но ну, уменьшить калорийность питания. Э, э, насчет возраста... У детей старше 10 лет спокойно можно использовать ZenBody Pro и наслаждаться его качеством и эффектом. Как всегда, безусловно, читайте внимательно, что написано на коробочке. Если есть хронические заболевания у ребенка, надо обязательно посоветоваться с врачом. Это особенно касается заболеваний почек потому что белковая нагрузка при почечных заболеваниях ограничена. И, то есть вот это количество белка, которое вы употребите из ZenBody Pro, должно учитываться в суточном рационе. ZenBody это э, хороший источник незаменимых аминокислот. Там 5 грамм аминокислот, которые я здесь перечислила. Ну, вы знаете, что есть дополнительные э, компоненты, всего 2 грамма тростникового сахара немножко яблочной кислоты и э, камедь, которая, кстати, тоже является пробиотиком, тоже может использоваться при интенсивных физических нагрузках у детей, посещающих спортивные секции, и также у детей старше 60 лет. Единственное, что э, не сказала на предыдущем слайде, скажу здесь, и Zen Body Pro, и Zen Body Fit э, используете в, в половинной норме. То есть не как у взрослого мы можем использовать, допустим, Zen Body Fit по одному пакетику два раза в день. То есть максимум у вас пакетик на день один получается, и лучше разделить его на два приема. То же самое и Zen Body Pro. А что касается цель, вообще никаких ограничений нет. Содержит гликопептиды риса. Гликопептиды, переводя с птичьего на человечий, это комплекс углеводов с белком в одной молекуле. То есть, соответственно, вы получите и комплекс аминокислот, и сложных углеводов, которые являются пищей для лакто-бифидобактерий, и, и ионов, необходимых для жизнедеятельности, в активной биологически доступной форме, Видосель хорош для детоксикации, для повышения работоспособности, увеличивает спортивную выносливость и также для улучшения памяти, то есть что для наших школьников в принципе весьма и весьма уместно. Может применяться у детей для восстановления после острых заболеваний или обострения хронических заболеваний, при интенсивных физических нагрузках. И поскольку не содержит никаких, скажем, компонентов, ограничивающих его применение у детей, может применяться и в младшем возрасте. Только опять-таки мы уменьшаем норматив приема вдвое, Собственно, и все. И применяем, как всегда, поскольку это пищевая добавка, вместе с пищей. Так хотела вам еще раз напомнить, что ключевым моментом здоровья детей должно быть сбалансированное питание. Пирамиды, которую я часто показываю вам, применимые для детей. Сладости там, наверху, на самом верху пирамиды, приучайте, пожалуйста, ваших детей к здоровому пищевому поведению, не поощряйте их сладостями шоколадками за, скажем так, какой-то успех в жизни, иначе вы как бы э, закрепляете в их сознании мысль о том, что удовольствие должно быть сопряжено со сладким, а стресс надо подавлять каким-то сладким или шоколадным э, скажем так, батончиком, для того, чтобы вот вспомнить то ощущение счастья, которое у них было в детстве. Здесь больше подойдут все-таки сухофрукты, орехи. Что касается вот вопросов, которые я вижу в чате, ну мои дети, например, резерв тоже очень любят, при том, что у меня, скажем так, и я аллергик, и оба ребенка аллергики. Просто, как всегда, не форсируйте события и обязательно учитывайте то, что надо начинать с небольшой дозы. Хотела еще раз напомнить, мы уже говорили с вами про резерв отдельно, но напоминаю вам, что при обострении гастритов у детей, при кишечных инфекциях резерв не используется. Поскольку э, при таких заболеваниях, как я сказала, вообще существует диета с ограничением на фрукты, овощи, э, соответственно резерв, поскольку является экстрактом ягод и фруктов, безусловно не должен применяться в э, периоде заболевания. То есть это все как реабилитация идет. Напомню вам слова директора Института питания Российской Академии Медицинских Наук о том, что для детей раннего возраста здоровое и рациональное питание – это вопрос жизни и смерти, а для школьников – это закладка здоровья или не нездоровья на всю последующую жизнь. Поэтому мы сегодня говорили с вами о вроде банальных, но очень важных вещах. Я желаю вам здоровья и сохранения баланса вместе с продуктами компании Джинес и берегите обязательно здоровье ваших детей. Желаю вам быть хорошим примером здорового образа жизни для детей. Спасибо большое за внимание.